Я дебил, я дебил, и зовут меня Кирилл, я российский радостный дебил. У меня все хорошо, очень-очень хорошо, потому что я дебил. Я люблю пиво пить, а еще люблю курить, есть люблю, а также срать и спать. Не люблю я хачей, не люблю я москвичей, гомиков, евреев и читать. У меня есть бабы две, обе бабы так себе, обе мне вдают, хоть я дебил. На одной я женат, на другой женат мой брат, он сейчас в тюрьме сидит, дебил. Он дебил, он дебил, и его зовут Кирилл, потому что наш отец дебил. Но у нас все хорошо, очень-очень хорошо, он дебил, и я дебил.